Итак, приступим. Я взяла атласные ленты, хотя можно этот банк сделать и из рипсовой ленты. Ширина этих лент 2,5 сантиметра, и мне нужны две заготовки по 16 сантиметров и две заготовки по 18 сантиметров. Итак, начнем складывать верхний бант. Здесь я выравниваю срезы, потом поднимаю вверх сомкнутые пальцы. У меня получается треугольник. И затем вот так я складываю концы. Получается вот такая петля. Здесь я использую канцелярский зажим и пока ведь оставлю эту деталь. Вторая деталь будет складываться в зеркальном отображении к верхнему уголку. Я подверну левый конец свободной ленты, а теперь правый конец этому же уголку. И вот получается две детали в зеркальном отражении. Теперь нужно детали собрать на нитку. Здесь важно в этом уголочке захватить и нижнюю ленту. Можно сразу же стянуть эту деталь, это как вариант, и нить закрепить, но не обрезать ее. Вот я попробую. Проверяю, лента все держится. А теперь соберем вторую деталь. Все держится. Теперь стягиваю нить, смотрю все ли симметрично и закрепляю ниточку. Верхний бантик готов. Теперь сделаем нижний. Точно так же складываем в треугольник. К одной из сторон поднимаем свободный конец ленты. Теперь левый конец к центру. И скрепляем пока зажимом. Вторую деталь делаем в зеркальном отражении. И точно так же собираем детали на нитку. Стягиваем нить. Закрепляем ее и обрезаем. Теперь на деталь нижнего банда, центр, я наношу горячий клей и приклеиваю верхний бант. Есть верх, а вот это у нас будет низ. И вот нижнюю петлю верхнего банта я вставляю в нижнюю петлю нижнего банда. Вы видите, как я это делаю. А верхние петли оставляю как есть. Для обработки середины банта я беру отрезок 12 сантиметров длиной. Складываю его вдоль пополам. А срезы обрабатываю огнем. И теперь, начиная от центра, я буду обвивать середину. Наношу немного клея. Теперь аккуратно завожу этот отрезок ленты между петлями банта, поправляю их, чтобы было красиво. Для украшения серединки такого банта можно использовать любое украшение. Можно использовать бусины, стразы. У кого что есть. Ну вот, бант почти готов. Сейчас я покажу, что я еще сделала с этим бантом. Нижнюю ленту я буквально на 3 миллиметра выдвинула к центру. Вот так. И теперь нужно зафиксировать это положение. Для волос или лаком для волос. Я использовала такой, теперь я сбрызну, не жалея. Бант высохнет и останется вот в таком положении. Смотрится довольно таки симпатично. Это бант такого цвета. А вот еще бант с темной лентой, бордовая лента, но здесь она смотрится как коричневая, тоже очень красиво. Такой бант можно э, надевать в школу, допустим. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Надеюсь, мой урок будет вам полезен. Буду благодарна вам за комментарии, за подписку, за лайки. И будет хорошо, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была Ирина. До новых встреч!